И возвращаясь из путешествия, ты приезжаешь абсолютно обновленным, оно тебе дает ощущение того, что в путешествии ты приобретаешь не только вот Качество и эмоции, ты еще приобретаешь себя, ты в этом путешествии расширяешь свой кругозор. В таких путешествиях ты понимаешь, что мир устроен по-разному и э, приучаешься мыслить не шаблонно. В таких путешествиях ты понимаешь, что оно дает не просто фан, не просто эмоции, оно дает э, силы и энергии для того, чтобы куда-то двигаться дальше, что-то делать, э, браться за какие-то проекты и, и вообще какое-то внутреннее понимание. Да, вот внутреннее было два основных каких-то а, открытий и озарения. Я приехал туда, а, я приехал оттуда из этого путешествия, и было такое ощущение. Вот на последних днях путешествия это пришло, ощущение переосмысления. Я понял, что я живу во многом не своими мечтами, не своими желаниями. Но просто мы ездили мы вот с моей супругой 9 лет вместе, а сделал я предложение и как раз в нашем путешествии. То есть мы там 6 лет, в общем, жили просто гражданским браком. И тут я понимаю, вот у меня свадьба, и мне надо ее как-то играть. И я понимаю, что надо гостей позвать людей туда-сюда. Я понимаю, что это хочет общество, хотят родители, хотят все, кто угодно, я этого не хочу. Я хочу абсолютно другого. Я хочу камерную свадьбу. И я начал переоценивать свои ценности по очень-очень многим параметрам и начал по выцеплять, что вот эти вот ценности, они в меня вложены масс-медиа, условно говоря. Вот такие вот штуки, они вложены в меня родителями. Вот эти вот штуки в меня вложены просто обществом и каким ну, какими-то трендами вот здесь и сейчас. И это такое вот ощущение, когда ты приехал и можешь думать сам. И вот, наверное, это можешь думать сам, оно потом и дало толчок к тому, что я начал заниматься тем, что мне по-настоящему нравится, и э, риска... э, теряя там немножко в деньгах, входил в такой вариант. А второй, наверное, инсайт, это был, э, было ощущение, что мир очень-очень разный. А, и вот это ощущение… Ну, Она может быть такая нетолерантную не тема, мы сейчас про, поговорим, да, но э, я когда уезжал туда, у меня было какое-то очень такое, ну, предвзятое отношение к э, геям, я как-то к ним очень плохо относился, а потом я приехал из путешествия через пять месяцев, так думаю, а мне не все равно. А мне все равно. Вот, и правда становится все равно на какие-то очень многие структурные штуки, когда это тебя беспокоило, заботило а в каких-то таких реперных точках. Ты понимаешь, что на самом деле мир настолько разный, мир настолько другой и удивительный, что какие-то штуки, о которых ты думал здесь, что-то, ты понимаешь, что нет, оно тебя не беспокоит. И вот с этим не беспокоит, легче жить вообще в целом.